Итак, друзья, приветствую вас в проекте Prophet Kings, где я сейчас расскажу вам конкретно о маркетинге. Маркетинг – это просто чудо, и такого маркетинга никогда нигде не было такого скоростного и быстрого. И только одни плюса. но самое главное в системе клонов, которая там создана. То есть с такой системой клонов заполнение в разы быстрее, то есть настолько быстро будет заполняться за счет того, что... Каждое место, абсолютно каждое место, рождает клон в предыдущий стол. И соответственно, если у нас, например, закрылись, в последнем столе получили выплату, у нас клон идет в предыдущий стол, там кто-то получает выплату, и у него клон идет в предыдущий стол, кто-то здесь получает выплату, идет в предыдущий стол, кто-то получает выплату, идет предыдущий стол, и опять кто-то получает выплату, идет предыдущий стол, это все происходит одномоментно, ежесекундно и происходит абсолютно у всех. То есть у всех участников. Ну, например, кто-то закрыл стол, ну место там, я не знаю, вот в -вот, третьем. Он получил выплату, и клона получил предыдущий. Кто-то получает выплату, идет опять же в предыдущий. И так у каждого. У каждого. То есть любое абсолютное движение создает новое движение. И какая основная фишка? То есть если вы пришли за пять, купили рекламный пакет, потратили на рекламу, у вас это место уже участвует в маркетинге. То есть будут многие люди, кто просто пришли за рекламу, они хотят, не хотят, будут все равно участвовать в маркетинге. Что будет происходить? То есть первый раз, когда его вот это первое место будет э, заполняться, вот эти деньги будут переходить один раз только на переход в следующий стол коня, да, то есть первую нас пешка, потом конь там и так далее, и уже э, пешки со всех следующих клонов все эти деньги сразу выплаты идет, то есть первое место стало, человек сразу получил на баланс, второе место стало, сразу получил на баланс, третье место стало, сразу получил на баланс, четвертое стала получил на баланс. Ну как э, во втором он? еще не перешел в третий на данный момент будет идти переход но клоны создается сразу создаются то есть первое место в соответственно если у него нет в следующем тарифе идет на переход эта сумма но клон сразу же мгновенно создается и опять идет э, первый стол до да, со второго в первый предыдущий стол и этот клон также участвует уже зарабатывает уже получает то есть когда вы перейдете с со второго стола в третий у вас четыре клона будут находиться в этом столе в первом и соответственно не одно место уже а четыре и каждый из них будет получать сразу же на баланс по 14 долларов то есть по три с половиной четыре раза каждый из этих четырех клонов то есть соответственно вы получаете 28 56 долларов уже, то есть вы уже можете быть, заполнить здесь, быть в плюсе. Если вы перешли во второй стол, также уже в этом столе, э, ну в третьем вы перешли, значит во втором столе вы уже будете сразу получать выплату и плюс клона. Когда вы закрываетесь в третьем столе, соответственно вы ну стало одно место на переход э, в данный в следующий в четвертый стол, но клона, опять же вы получили, который пошел во второй стол. Там тоже кто-то из вашей команды или кто-то кого-то вы закрыли, он либо деньги получает и клона, либо также на переход и клона. И соответственно таким э, движением, ну каждое движение рождает новое движение. То есть такой скорости вообще никогда нигде не было и нет ни в одном маркетинге. То есть это настолько реактивное движение, настолько здесь мало людей нужно. И вот этот вот основной плюс, что вы получаете каждый раз клона и у вас, когда вы дойдете до последнего стола их всего лишь тут шесть. То есть дойти на них до них очень быстро. То соответственно у вас будет куча клонов во всех других столах и вы будете получать сразу деньги во всех столах одновременно каждый ваш клон. То есть в данном маркетинге за счет этого движения вы будете зарабатывать 200, 300, 500 долларов в день. То есть это вполне реально в данном маркетинге, потому что вы заработали 300, кто-то заработал 168, кто-то 70, кто-то 28, кто-то 10, кто-то 3,5. Это произошло одновременно. И, соответственно, вы будете получать с каждого заполнения любого вашего клона. Еще какой момент здесь есть. То есть, если э, вот вы, например, переходите с третьего стола в четвертый, то есть у вас заполняется четвертое место, создается клон, который идет во второй, и там у кого создается клон, который идет в первый стол, это произошло, но это же последнее место, и значит у вас накопилось на вход в следующий, в четвертый стол. Вот вы встаете, и у кого-то вы также встаете на эту позицию, и он получает либо деньги, либо переход. Но опять же, в этот момент опять сделается клон, который идет в предыдущую, может быть, закрывает ваших партнеров, кого-то как-то закрывает, у кого-то тоже создается клон сюда, и у кого-то создается клон сюда. То есть представьте, два раза с одного движения, два раза происходит создание новых клонов. То есть за счет этого скорость просто невероятна. И еще момент, он немаловажен. То, что вы получаете реферальный бонус за приглашение, э, за покупку вашими партнерами любого пакета. То есть, человек купил за 5 долларов, вы получили 1,5 доллара. Человек купил за 20 долларов, у него эти деньги сразу же оказались на рекламном балансе. Он сможет заказывать за нее рекламу, но вы получили 6 долларов, плюс он встал под вами или где-то в, э, в матрице и кого-то закрыл, и у кого-то создался опять клон, который пошел в начало. То есть это вы представьте, насколько это скоростная вещь. То есть этот маркетинг после старта реально за неделю все пройти и везде получать. И потом всегда получать, не считая реферального бонуса, но если вы активный, если вы не активный, вы из переливов можете продвигаться и зарабатывать с переливов всей команды, всего проекта, потому что здесь глобальная, не делящаяся, семиместная матрица, которая, по сути, все находится в одной матрице, то только вы видите ну, свой участок, вы, конечно, сможете выше, ниже там посмотреть, кто у вас где и так далее. То есть все делают переливы всем. Поэтому движение это просто очень шикарно. Сейчас идет предстарт. На предстарте мы активируем, бронируем места. Всем советую заходить на 5 и на 20, это ну, по минимуму. Если у кого-то есть деньги, то покупайте еще на 60 долларов. Соответственно, вам останется всего три стола, чтобы дойти до конца. То есть это очень быстро. И все эти деньги вы получите как рекламный баланс. То есть у вас будет 85 долларов, вы сможете разместить на нем рекламу. На данный момент... На приставке работают тизеры и баннеры, дальше будет количество услуг постоянно увеличиваться, новые инструменты, новые программы, новые сервисы, автоворонки, автоботы и прочее, прочее, прочее, прочее. Каждый раз постоянно будет добавляться, и чем больше будет рекламных услуг, тем больше и быстрее у вас будет тратиться ваш рекламный баланс, и каждому человеку придется покупать новое место, покупать этот новый рекламный баланс, чтобы потратить его на рекламу. Тем самым еще раз двигая маркетинг, то есть один человек может за месяц там, купить несколько по 5, несколько 20, то есть и каждый это место создает новое движение, и еще движение за счет вот именно этого уникального маркетинга. Каждое место выплатное, каждое место создает клон предыдущий стол. И получается цепная реакция. Цепная реакция заполнения всех мест во всех матрицах. Когда вы дойдете до короля, вы будете с трех мест получать клона в пятый стол. И, соответственно, получать сразу вознаграждение. Тут уже нет никаких переходов. Четвертое место идет на реинвест под спонсора. То есть от верхнего места вашего спонсора тоже вы куда-то встанете. И у кого-то опять же пойдет ну, выплата и пойдет опять клон. То есть эта движуха просто нереальная. Я прям жду, не дождусь, когда это все запустится. Запуск будет 6 числа, расстановка. Сейчас вот мы на предстарте закупаем места и встаем, занимаем места, приглашаем, создаем команду. То есть вы со старта сможете заработать 50, 100, 200, 500 долларов на старте за счет реферальных и за счет движения. В общем, друзья, не тяните, активируйте, регистрируйте и подтягивайте всех, кого вы можете, потому что сейчас начинается такое движение, всех начинают прям реально разбирать быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому всем удачи в заработках, друзья, и до новых встреч.